Бонжур, так все известно людям Давай с тобою мы не будем Темнить на лампе абажур Ламур-тужур или бонжур Так все известно людям Давай с тобою мы не будем Темнить на лампе абажур Быть может, нам нужна свеча чтобы нас грело светом Мы станем делать сгоряча Все знаем мы об этом Ламур-тужур или Банжур, Так все известно людям Давай с тобою мы не будем Темнить на лампе обожур. Подумаем о вечном Ведь слове правды, правды нет Молчи! В вечном разуме есть и зло Сейчас нам время в радость и вот она, не сладость Все на нас унесло Лямур, тужур или бонжур Как все известно людям Давай с тобою мы не будем Темнить на лампе абажур Лямур, тужур или бонжур